А сейчас я спою песню про прекрасного человека, про монаха, и великого иконописца Андрея Рулева, нашего соотечественника. Белокаменная льду и пламени, Устоявшая достозвонная зеленым ковром, Снежным знаменем синего небеса крыленная. Выйти ему по с кофею Кудри ветром бурным взъерошены, Обнимать ее землю русскую Всей душой своей заполошною. одинокую ударом что чернец, ударом что монах всей душой любить светлоухую возносить за выстояй голубей, все что есть отдать, не жалея чувств, да в любви своей признаваться ей Чувств, да в любви своей признаваться ей Росписью икон на да обедах Сквозь века признание То пронесть кистью чуткою Не дрожа в руке Ведь без толмача всем понятно Есть на каком признании Языке и до Знает русский люд, что из глубины минувших веков, Троицы чесной от всех зоопут, молится за русинок сын рублев, И до сей горы знает русский люд, что из глубины минувших веков, Троицы часов. К Спасибо большое. Ну, и, наверное, песня, завершающая мое сегодняшнее выступление, Эта песня очень э, важная. Когда-то меня потрясла история, которая предшествовала ее написанию. Это, конечно же, Сергей Сергеевич Аверенцев его замечательные лекции и его переводы Библии. Это э, лекция, в которой он говорил о главе Исход, о, о книге Исход и главе, когда э, евреи под предводительством Моисея перешли к Красное море. Когда я читала раньше это место, мне казалось, что свершилось чудо, что простер сей руку, упаду восточный ветер сильный, море наступилось, и люди смогли посуху перейти море и спаслись. А Сергей Сергеевич говорил, что в иврите, особенно в древнем иврите, ну, современный иврит, это тоже... Это это тот самый древний язык, только немножко, немножко осовремененный, скорее всего, и что-то часть была утрачена. Вот он каким-то образом он знал, что там было изначально. И он говорил, что в структуре этого языка есть какие-то такие фразы, обороты, которые сложно очень переводятся на другие языки. Они такие вот, какие-то смысловые такие смысловые узлы. И в частности, в моменте, когда море еще не расступилось, оно расступилось не по чуду, а из-за того, что человек сначала сделал шаг в это море, не раступившееся, и по его вере, по такой сильной вере, что вот, Господи, я верю тебе так, что я знаю, ты мне поможешь, и шагнуть в море. И только тогда море расступилось. Я потом читала синодальный перевод, перечитывала его, искала, думаю, ну как же так, ну не может быть, чтобы вот. В синодальном переводе это тоже есть, только немножко по-другому написано. То есть действительно сначала они, получается, пошли. Я не знаю, у меня это было, вот для меня это было потрясение. Очень большое, до такой степени, что написали стихи, и к ним сопровождение такое музыкальное. Песня называется «Шаг». В мире злом, в мире грешном, где царствует страх, Есть закон, запечатанный в Торе. свою веру сквозь времени.